Ю, потяну, потяну, потяну, потяну. Красавец. Уш-уш попер. Молодец. Молодец. Молодец. У-у-у, молодец, красавица. Човкарь какой, будет борзы, а? Золь наша. Ух, не долинялый в него. Ни ноги, ничего. Это сиреневая. Тоже хорошая будет. Сейчас догоняю ее, посмотрю. До соколов закрыть надо. Вот она. такой лохмой в точку поднимается под вот закрытие идет Молодец. Место. Вот так рождаются шедевры. Этот жучонок. Сочонок будущий. Что делает? Последний вывелся. Думал, выживет. Не выживет. Он не может сесть у меня. Все сидят, а он летает. Ну, видел, уже переворачивается. Это будет шедевр. Ну-ка, давай. Вот он, что делает. Совсем зеленый. Вот она. Вот он что делает? Задвигает. А. Такой у него столб резкий. Очень резкий. С разворотами. Это будет шедевр. Ну.